Так, а почему бы не попытаться поджать врага с двоечки, как я это обычно делаю Просто обычно с правой стороны выхожу И тут похоже, что никого Походу придется обходить Всем привет, друзья, сегодня будут только эйсы Вот, кстати, первый пошел И нашего последнего убили, я остаюсь один в один. Бомба уже стоит на двоечке. Граната! Оп, спалился. Я Теперь у нас игра против клана Ace. Очень жесткие парни, уже третий раунд мы им сливаем. Решил все-таки занять единицу и попытаться чего-нибудь сделать. Нету никого. Да. Опять твой. Все Они перестали. Да, Осторожно, граната! итак у нас следующая карта сначала просто немного растерялись не поняли кто куда пойдет но все же решили спрыгнуть с моста и зайти на единицу зато уж и немного обхитрить врага так у нас товар сценарий та же самая карта из конечно получился очень нубский но с этой пушкой мне было очень прикольно поиграть Там, грозу, гром нападает, не да. Если ты, конечно не, смотришь, не там еще один новый. ну и напоследок у нас сик сделанный на клане причем довольно таки интересно клан госдума очень старый насколько я помню еще с года 2014 -го точно давайте смотреть Он, сука, он подрубной тогда, что, -то. что он творит, твоя ебаная. А как он так стреляет, блядь? Все. Че ж мне, блядь, так не везет? Эдит. Сзади, слева машина, это там еще один, там медик. но если ты все еще здесь вероятно этот ролик тебе чем-то понравился так почему бы теперь просто не поставить лайк ну и подписаться на мой канал чтобы не пропускать новые видео пока 90. И там еще на Товарищи, бомба успешная, горевлиста, да, победа.